меня зовут Олеся, я учитель начальных классов, в настоящее время работаю с младшими школьниками и занимаюсь частной практикой, развиваю речь детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста. Итак, в этом видео мы с вами поговорим об обучении детей чтению. Многие родители до школы учат ребенка читать. В современных условиях это становится необходимостью. Как правильно научить ребенка читать до школы? Итак, с какого возраста начинать учить ребенка читать? Такой вопрос задают родители. По мнению многих специалистов, обучение чтению надо начинать не ранее, чем с 4 лет. И вот с чего начать? Как это сделать правильно, последовательно, как не навредить ребенку и превратить чтение в удовольствие. Вот об этом мы с вами поговорим сегодня. Итак, условно обучение чтению можно разделить на 4 этапа. Первый этап – это когда мы знакомим ребенка с буквами, запоминаем их и учим наизусть. Второй этап – это... Складывание и сложение слогов разной степени сложности. На этом же этапе мы отрабатываем скорость чтения слогов. Один из сложных этапов обучения чтения. На третьем этапе мы уже читаем коротенькие слова. Они из трех букв состоять могут, из четырех букв. понимаем то, что мы читаем. Слова должны быть легкие. И понятные для чтения. На четвертом этапе мы уже читаем целую группу слов. Это могут быть предложения. Начинаем с коротеньких предложений и потом усложняем. Уже читаем тексты, рассказы. Этот этап заключительный. На этом этапе дети должны уже понимать смысл прочитанного, осознавать то, что они читают. Если мое видео было вам полезным, подписывайтесь на мой канал. В следующем видео я подробно расскажу о первом этапе обучения чтению, с чего нужно начинать учиться читать. До встречи!